Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня вкратце вам расскажу историю о Армении. Только вначале я вам расскажу один анекдот. Встречаются двое, один другого спрашивает, а правда ли, что Ашоджан выиграл в лотерею ГАЗ-24? Отвечает второй, да, правда, только не Ашоджан, а Арамжан. И не ГАЗ-24, а Жигули. И не в лотерею, а в картах. И не выиграл, а проиграл. Это очень симптоматичный анекдот. Это почти что вся древняя история Армении, которая тоже полна оговорками «но». Итак, первый вопрос. Правда ли, что существовала древняя Армения, которая была упомянута в трудах древних историков? Да, правда. Но никакого отношения к нынешней Армении он не имеет. Потому что Армения, так называемая Армения, это страна Хаястан. Самоназвание хаястанцев ⁇ хай ⁇ Они же не спрашивают друг друга, когда видят армянец, они спрашивают ⁇ хайс ⁇ то есть ⁇ Ты хай ⁇ и второй отвечает Ха. ⁇ хай ⁇ то есть ⁇ Я хай ⁇ Самоназвание ⁇ хай ⁇ а страна ⁇ хаястан ⁇ Кстати, ⁇ стан ⁇ это древнеперсийская топонимика, ну, как Пакистан, Афганистан, Таджикистан, и поэтому это восточное название, иранноязычное название, не христианское, не европейское, а вот... Нынешняя мнимая Армения так и называется на хайском языке Хайяста Вот это восточная страна, никакого отношения к древней Армении <coughs> так, так что <coughs> не имеет. Это знаете, как вот нынешние итальянцы, это не древние римляне, хотя они живут в Риме и называется этот город Римпа. Но, не, но это другая нация, это не римляне, и говорят они даже на латинском языке. Немножко бескаженном, но это не римляне. Это как немцы, не древние какие-то мифические арийцы, которые жили то ли на Тибете, то ли, на, то ли в Индии. Один из человек, кстати, хотел вбить в голову немцев, что они вот те самые арийцы. И это очень плохо кончилось. И нынешняя гай тоже абсолютно не древние армяне. Второй вопрос. Существовало ли в истории две Армении? Великая Армения и Малая Армения. Да, существовала. Только не великая, а большая. А другая малая. Потому что на всех древних картах написано на латыни ⁇ Мажорикус Армения ⁇ А это значит что большая Армения. Одна была большая, а другая поменьше. И на территории Месопотамии, и частично нынешней Турции. Так что эти две Армении тоже никакого отношения к Аястану не имели. Вопрос три. А существовал ли древний армянский город Эребуни, которому 2800 лет или даже 3000 лет? Это по их словам, по рассказам историков армянских, айских, нынешний Ереван. Ответ. Да, Ереван это древний город, только ему не 2800 лет, он не был построен до Рима. Этому городу 500 лет. И он был основан в честь Сефевитского полководца Еревангулу Хана. И поэтому был назван Ереван. Не Еребуни, не Ереван, а Иреван. Ереван. Еревань. Кстати, в России так и называли этот город. И э, другой факт. Этот город вошел в состав России, будучи Ереванским ханством. И за независимость этого города клали голову головы тюркские войны, во, главу, во главе которых стоял хан Юсейн Инглу. Юсей Инглу. хан стоял. И никто, я думаю, что не заподозрит Юсейн Инглу хана в армянстве. Да сами хаи тоже его армянина не назовут. Как же тогда этот древний армянский город, если это был ханством мы воевали за независимость этого города тюркские войны. Опять оговорка «но». Вопрос 4. Ну тогда... Существует же древняя гора Арарат, армянская гора. Даже на гербе Армении он нарисован. ответ, да, существует, но это никакая не армянская гора. Она на территории Турции. Турки его называют Аградах. А тогда вы скажете, ну как же, это же гора Арарат. Да, это гора Арарат по Библии. В смысле, в Библии так написано, это армейское название этой горы. А армяне до 19 века вообще не знали, что существование не знали о существовании горы Арарат, Они называли эту, эту гору Масис. И сейчас тоже в хайском языке эта гора называется Масис. Никакого Арарата на хайском языке не существует. Так что она никакая не армянская древняя гора. Тем более на, на территории Турецкой республики. Так вот, вопрос. Почему наши Товарищи армяне столько выдумывают исторические, мифические какие-то, лживые, по ихнему мнению, факты. Выдумали какого-то ару прекрасного, прекрасный, в честь него было, оказывается, построено сады Семи Это один из чудес, семи чудес. Почему? В честь ары прекрасной, какой ара прекрасный? откуда он взялся, никто вообще в истории не знает такого человека. Существовал ли великий Тигран Второй? Да, существовал. И причем тут Хаястан? Кстати, имя Тигран это персидское имя. Да и поныне столица Ирана называется Тегеран. Товарищи Хаи, вас не смущает такое, такое фонетическое сходство с именем Тегеран? Да и концовка фамилия армян сейчас... Ян, ян, это тоже персидская концовка, окончание фамилии. А корень, смотрите, какой. Интересно. Вот это еще один факт. Утверждение того, что Хаи, это не армяне. Потому что, смотрите, фамилия, например, Пашинян. Пашинян, слово паша, это генераль, генерал на турецком языке. Генерал. Как же Армянская фамилия, концовка персидская, а корень турецкой Это что за древний армянин, интересно? Или Кочарян, например. Кочарян, это вообще Кочари, это на тюркском языке, это кочевник. Так вы же осетли, древние армян. Почему у вас фамилия такая? У одного турецкий генерал-паша, у другого кочевник Кочарян, а у, у третьего демерчан, что означает на тюркском языке кузнец. Так вот, вы думаете, во времена мне мы великой Армении, и во времена великого тиграна существовали какие-то пашиняны, или какие-то мурадяны, или какие-то деберичаны. Вы скажете, нет, потому что такие фамилии обосновались в хайском народе после турецкого, османской империи. Так вот тогда согласитесь, что эти хайки как раз-таки не те армяне, потому что там никакого пашиняна не могло быть. Главный вопрос, дорогие друзья, правда ли один из древних кавказских народов принял христианство первое в Европе? Да, это так, и это не армяне, потому что они вообще не кавказский народ, армяне жили в Месопотамии, тем более не гаи, потому что их вообще не существовало на Кавказе, а приняли первым христианство – это древние народы албанцы. Конечно, наши соседи грузины. Так что это правда? Да, не та правда. Спасибо за внимание, товарищи и товарищи армяне.